Мои дорогие, меня зовут Радараст, и сегодня я пообещал продолжить занимательную тему замкостроения. Как стало ясно из обсуждения первой части, ну и как можно было бы вполне догадаться и до ее выхода, далеко не для всех сведения о том, какие типы там замков и фортификационных построек существуют, оказались абсолютно незаменимыми вот сразу вот сейчас для следующей же игровой сессии. Но вообще знать о них полезно. А когда про них рассказывает какой-то там дядя из интернетов, и можно просто расслабиться и послушать, то и совсем хорошо. И это правильно. Как я уже когда-то постулировал, чего-то не знать всегда, хуже, чем это что-то знать, а замки это опять-таки мощный фэнтезийный и исторический образ. Для тех, кто только что зашел, поясняю, что неделю назад был выпуск, ну, тоже про замкостроение, который обозначил некоторые базовые принципы, и в котором я пояснил, зачем нам замки вообще, а также на большом количестве фотографий настоящих, существующих в данный момент замков, показал, что там и как, какие бывают фортификационные сооружения, помимо замков, начиная от там простых особняков и до укрепленных городов и даже государств. Если вы этого еще не видели, а, но замки вас волнуют так же, как и меня, ну или хотя бы в половину, в четверть, то смотрите и ту часть тоже. Ну, так или иначе, добро пожаловать в продолжение, в котором мне бы хотелось э, успеть две вещи, но успею, думаю, одну, поэтому будет одна с бонусом. Я, мне бы хотелось пройтись по списку вообще типичных стилей и моделей постройки, которые могут иметь замки. Ну, еще мне хотелось бы успеть список типичных ошибок в их проектировании, но думаю, что не успею. Я буду рассказывать и как историк, но вообще мы тут, если так честно, то мы тут как бы про настольные ролевые игры и применение замков именно в них. Значит, самый простой тип замка, он называется по-научному курганно-палисадный. И состоит он, как можно без труда догадаться, из кургана, то есть холма, и палисада, то есть забора. Его главным и важнейшим достоинством, которое не сможет отменить ничто и никогда, является позиция. Ставить такой замок можно вот совершенно везде, в любом месте, хоть в чистом поле. Понравилось место, ограничиваете его забором, ну, желательно там оставить какой-то метод проникновения туда или выхода оттуда, но обычно в виде ворот. И где-то внутри там выбираете место, где будет стоять основное укрепление, и там на холме его и строить. Вы меня спросите, позвольте, а как же вот на холме, если только что было сказано, что строить можно где угодно? А вот так, если есть холм, строим на холме, если его нет, то его насыпаем. Если нет никаких мест, откуда землю обязательно надо убирать, ну убирайте параллельно забору или линии запланированного забора. Желательно стой там с вражеской стороны. Заодно дополнительная защита будет. Если вы хоть раз в жизни были в музее, там, в историческом, краеведческом, археологическом, в чем-то таком, то наверняка видели модели подобных целых поселений. Их студенты любят мастерить, это дело увлекательное, судить их строго не будем. Но вот раз вы видели, значит, знаете, как оно плюс-минус вот выглядит. Если такое курганно-полисадное место существует достаточно продолжительное время, чтобы его владельцам захотелось его усилить, это всегда можно сделать. И стену можно повыше построить, или там заменить чистокол камням. ров можно выкопать или там докопать, углубить, я не знаю, ветками выложить, еще какими гадостями, на воротах проездные, проездные башни сделать с двух сторон и так далее. Потолок улучшений в такой конструкции, простите уж за каламбур, он есть, но он довольно далеко. И таким образом улучшать можно довольно долго и успешно. В классических реалиях такого вот обобщенного фэнтези винегрета подобные укрепления будут просто повсеместными. Там же как, в какое село не зайдешь, только к старости здороваться. Он сразу жалуется в ответ. То гоблины у него кур воруют, то тролли лес рубить не дают, то барьявры забодали, то бааты в конец очертенели, то вильчики плеш проели. И бихолдеры ему глаза мозолят, и желатиновые кубы в зубах навязли, и баньши все уши прожужжали, и нежить в печенках сидит, особенно вампирами он уже вообще погроб сыт. Так или иначе, вместо сравнительного спокойствия таких настоящих средних веков, когда если на дороге там где-то бандиты завелись, то это уже, о, причина вообще по этой дороге там целый год не ездить. У нас получается вместо этого ситуация, в которой даже как бы посеять, пожать на поле, просто так без полного доспеха не выйдешь. А обычно поля были за, за основной стеной. Вполне адекватной реакцией на такой мир будет наличие каких-то базовых укреплений в каждом населенном пункте. Чистокол поставили, внутри этого чистокола у нас поля, башню там на 5 ступенях возле чистокола сделали, там дежурного. Пусть глядит, а мы спокойно пашем. И мы знаем, что здесь как бы никто внезапно не появится. Соответственно, если квесту наших героев нам помочь защитить село от Орды, там какой-то гоблинской, то это вполне выполнимое задание с кучей подзадач, каждую из которых можно вполне весело отыграть. Если к этому как-то готовились. Если это какой-то отдельно стоящий хутор непонятно где э, на выселках, то э, черт его знает вообще, как его можно защитить от кого бы то ни было, тем более от гоблинской Орды. После того, как вот этой вот э, курганно-палисадной системы не стало хватать, стала развиваться долгосрочная фортификация, которая продержалась века эдак уже до э, 14 16-го, 16 может быть. Сюда относятся как раз вот стандартные такие замки с каменными в основном стенами. Камень, он крепче древесины почти любой породы и несравнимо дешевле почти любого металла. Добывать его легко, складывать вместе, в общем-то, тоже. Ну, в подробности уходить сильно не буду, но там несколько типов вкладки есть. Либо камни подбираются друг к другу подходящими сторонами, либо обрабатываются до ровных поверхностей, причем совсем не обязательно одинаковыми такими псевдокирпичами. Ну, либо на раствор сажаются. Форты, крепости, цитадели, замки. Все это можно было заранее продумать, спланировать и сделать неприступным. Это важный момент, потому что всякие там, вот, компьютерные игры, там, героические фильмы и так далее, случайно могут убедить нас в том, что любой замок можно взять, не мытьем так катани. Вот, вот, вот не любой, понимаете? Было много замков в нашем мире, которые никто никогда так и не взял, и взять даже теоретически, в принципе, не смог бы. Разве что там ночью, я не знаю, ворота изнутри открывали, но это уже ну, как бы другая сторона дела. Где-то с 14-16 до, наверное, 19 века фортификация была большей частью бастионной. Это связано с развитием огнестрела и особенно артиллерии. Кроме того, что части, ведущие активные боевые действия, старались выносить подальше и удалять от основной части замка, вернулись к тому, что камень уже не был наилучшим материалом. Он часто уступал земле. Земля поглощала и останавливала снаряды лучше и не ранила всех вокруг осколками. Есть много случаев, когда очень старый замок нужно было там снова сделать обороноспособным. И его башни, идеально раньше подходившие для там, того, чтобы лучники бегали от бойницы к бойнице, они просто засыпались полностью внутри землей до самого-самого верха. Крыша сносилась, наверху получилась такая площадка, на которой можно было ставить пушки. И такая вот монолитная структура, это и есть бастион. И многие бастионы так э, и были вот построены сразу. И все вы видели, наверное, планы защищенных крупных городов позднего средневековья. Всякие кронверки, горнверки, равелины, кавальеры, капониры, редюиты, вот это вот все. Слова такие страшные можно знать, можно не знать, лучше, конечно, знать, как всегда. Но вообще эстетика и назначение, наверное, думаю, ясно. В 19 веке появились фугасы. То есть уже не просто как бы вот ядро прилетает, оно сильно бьет по стене или там по мосту или по еще чему-то, потому что оно тяжелое, потому что оно летит быстро. А нет, снаряд попадает и взрывается, просто потому что такое у него устройство подлое. И получалось, что, скажем, капонир ⁇ это такая крытая, крытый переход от, ну, скажем, основной части замка до, до Равелина, скажем то Капанир этот, он просто уничтожается вообще в ноль, там, одним попаданием фугаса. То есть один раз достаточно попасть, все, структуры вообще фортификационные в этом месте уже не существуют, она не работает. Было несколько случаев весьма э, печальных, известных э, историкам, когда замки строились десятилетиями и потом, наконец, вводились в эксплуатацию и бывали почти полностью уничтожены за один день Боевых действий один день. Фортификация не ушла совсем, но она перешла на бетон, который в совокупности давал более прочную конструкцию. Но про бетон я вам много рассказывать не буду это ну, совсем не фэнтезийная тема. Но важно, что он дал толчок для еще одного типа фортификации: фортификации временной. То есть нужно вот сейчас, там, ближайший, я не знаю, месяц, укрепить какой-то район. И там строятся бункеры, бастионы, что там еще нужно. И уже через считанные недели или даже дни можно успешно там принимать бункер. Если вы пользуетесь правилами, по которым маги, скажем, могут ставить каменные или железные стены направо и налево по несколько раз в день, не, даже не особо извращаясь, и эти стены там не развеиваются к концу дня, то подумайте, вам бетон для этого и не очень нужен, но вот такая вот временная фортификация, она вполне может в вашем сеттинге существовать. Дальнейшим развитием является фортификация полевая. Это всякие окопы, доты, защищенные позиции и так далее. Это кардинально иной способ ведения боевых действий. Вместо того, чтобы думать о маневрах, там, как перейти через Альпы, зайти врагу с тыла, надо просто сидеть, терпеть там артналеты, иногда, продвигаться потихоньку в нужную сторону или не продвигаться в ненужную. И иногда делать ответные вылазки. Но самое главное это просто сидеть и держать позицию. Это совсем другой стиль войны. Еще один тип укреплений, связанных с тактикой и стратегией, это катакомбы. Это подземная война. То есть такая, ну издалека в общем-то напоминающая подземелье с сокровищами, но только... Если представить, что монстров у нас больше, и у них есть четкие какие-то цели. Катакомбы существовали с глубочайшей древности, так что тут даже самые ярые реалисты к вам никак не подкопаются. И последний тип, о котором вам следует помнить, когда вы будете проектировать себе новую локацию, это отдельно стоящая такая цитадель. То есть просто вот минимально возможный замок, расположенный и защищенный так, чтобы быть неприступным. В Шотландии и Ирландии, скажем, был популярен такой формат, как кран-ног. Это цитадель-остров. Этот остров иногда был искусственным, иногда настоящим. То есть просто берем остров и его полностью укрепляем. Все. В фэнтези такие цитадели можно делать с большим размахом и полетом фантазии. Недоступным местом может быть ну все что угодно. Какой-нибудь там ледник до вершины горы, сносящий лавинами всех э, еще на подходе. Это может быть жертва, жерло вулкана, в котором э, там лава вокруг замка, и э, из этой лавы могут вынырнуть стражники-саламандры. Это может быть гнездо на каком-то утесе, к которому вообще нет никакого доступа. Он вертикальный, кроме как по воздуху. Это может быть форт там, не знаю, в ухе у Тараски, или подмышка у Гекотанхейра. Замок может быть гигантской колесницей, мчащей с одного конца радуги до другого и так далее. Вы не ограничены ничем, даже своей собственной фантазией, потому что всегда можно позвать на помощь чужую. Ну, теперь давайте бонусом несколько примеров, как я подхожу к замкам, их назначению и эстетику в циклопах и э, э, цитаделях. Экспонат номер один. Алое королевство, совершенно обычные люди-человеки. Ну, насчет совершенно обычной я немножко наврал, но сейчас не об этом. Знаете, вот этот вот стиль замков, ну, точнее, дворцов с кучей башенок, как там в Нойшвайнштайне или Диснейленде, ну, или если поближе, в Петергофе есть хорошая церковь Александра Невского, тоже там сплошные башенки. Мне всегда было забавно, что люди уходят в одну из крайностей, и либо они обвешивают каждый замок башенками, так что там башенки вешают на башенки, либо наоборот, они объявляют им полную анафиму и говорят, что нет, такого не может быть. Нет, у нас вот ровная стена и все. Ну там, машу кулисы. Но и в фильмах да мультиках это показывает все очень как-то грустно. То есть вот стоит такой весь красивый замок, башенки э, во все стороны. До него долетает дракон, садится там только на стену, где-то бачком, крылышками машет. А башенки все эти, как осенние листья, облетают и рушатся со всех сторон. Жалко. Ну жалко. И мне всегда хотелось вот как-то по-своему подойти к этому вопросу, чтобы и красиво было, и функционально, ну и, не скрою, оригинально. И выход я, мне кажется, таки нашел. Башни эти специально используются против драконов. Как, знаете, вот против голубей там шипы на карнизах на вокзалах делают. И их специально укрепляют, в центр ставят такой штырь заточенный. Покрупнее, в королевских замках он может быть там хоть в обхвате. мне не жалко. И он упирается одним концом в землю, ну не в землю, там в скалу, во что-нибудь, где он точно не, не провалится. А другим в островерхую крышу. И пожалуйста, дракон, прилетай и садись. Соответственно, получаются и башенки повсюду красивые, и боевая роль у них очень важная. И сразу становится в том числе понятно, что рисовать надо. Уже без поддержки башни на башне не будет. Каждая должна под собой иметь возможность доземлить. Ну или до, до какого-то места, где точно дальше она не, не продавится, даже под весом и туши. Экспонат номер два – это дворцы Тавразу. Тавразу – это такие как бы цивилизованные бааты Зу, которые... Ну, могут до какой-то степени держать себя в руках и иметь поэтому свою цивилизацию, без того, чтобы на них ополчился весь мир с криками черт «А -а, черти, черти!». Для их культуры я многое брал из Китая, скажем, бюрократию, там, госмашину вот эту всю, да и массивные китайские фальшионы, знаете, как Дадао и прочие. Они тоже, мне кажется, очень хорошо чертям подходят. Но замки в Китае, ну, сами знаете, какие такие пагоды многоярусные. Но с одной очень важной поправкой. Тавразу почти все умеют летать. Поэтому входы расположены просто по внешней стороне этих ярусов. Либо на балконах, если это светские хоровы, либо на хорошо охраняемых таких посадочных площадках Альковах, если это боевой замок. С этажа на этаж лестниц нет, и они не нужны. Ну, как бы, крутым Тавразу они не нужны, а мелкие обойдутся туда-сюда туда, еще бегать. Зачем он? Если совсем приспичит, пусть он там веревку уберут и по стене, как альпинисты спускаются или поднимаются. Экспонат номер три. Твердыни циклопов. Циклопы у меня создания образованные, благородные, начитанные, но весьма дотошные, скрупулезные и упертые. Важный момент. В их же рот входит племя горуд. Горуды это такие типа аарококр, такие боевые птицелюи. И туда же входит племя вишапов. Вишапы это алхимические оживленные камни. Это что-то между гейлибдорами и эбероновскими кованами. То есть на лицо есть желание делать все как следует, на славу и на века. Есть у них также доступ к рабочей силе, которая может управлять камнями, которая имеет большую работоспособность и не нуждается в отдыхе и сне. И есть дружба с летающими разумными существами. В результате они строят массивнейшие сооружения на вершине почти каждой горы, до которой только могут дотянуться. Со специально усиленными стенами, которые с помощью магии этих вишапов превращаются фактически в скальную породу в форме стены. Живут же они сами в родовых башнях, по типу тех, что строят у нас вот в Ингушетии. И, соответственно, также развиваются и города, просто из нескольких стоящих неподалеку друг от друга башен, которые дружат и решаются объединить свою инфраструктуру. И каждая уважающая себя организация, ну, скажем, гильдия там какая-нибудь, она имеет неподалеку, где-то там на вершине горы, свой собственный замок. Ну и как бонусный совсем уже факт, в разных сказках есть домовые, лешие и прочие разные мелкие духи, там вплоть до банных, а у меня обязательно есть стеновые. Стеновые это такие домашние духи, которых специально заводят в замках и крепостях, ну или они сами заводятся, и дальше внутри нее, внутри этой стены, они живут и следят за тем, чтобы стена в хорошем состоянии была. Дружишь со стеновыми, узнаешь заранее, где там кто подкоп ведет, где засовы обветшали, где еще какие проблемы. Поссорился, не, не узнаешь заранее и вообще жди зарастания стены бурьяном, который разрушает ее своими корнями. По-моему, очень э, хорошая идея, я очень долго радовался, когда э, она мне в голову пришла. Ну вот как-то так. У меня в планах осталось как минимум две, э, остались как минимум две темы по замкам. Это... Список частых ошибок, вот, что я уже упоминал, с примерами из фильмов, из книг и так далее. И рецензии на несколько, собственно, ролевых книг по замкостроению или которые имеют какое-то отношение к замкостроению. Но, возможно, на следующей неделе будет что-то другое, как бы к, замков, к замкам мы всегда успеем после того вернуться. Тем вообще много, все сразу не охватить, но мы, конечно, будем пытаться. С вами был Радогаст. если понравилось, увидимся еще.